Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на канал Apple Expert с вами Владимир и сегодня я вам расскажу как же отменить любую подписку, которую вы оформили. Nothing. Касается подписка чего? Это может быть как Apple Music, как Apple Arcade и других подписок, которые вы можете себе вообще срисовать э, на Apple устройства, то есть это будет iPhone, iPad, Apple TV, либо еще что. Что вам нужно? Вам нужно перейти в App Store, можно путем зажатия Haptic Touch, 3D Touch обновления. Переходим в раздел подписки. Вот, как можете заметить, у меня есть подписка Apple Music. Что вы видим? Видим у нас и индивидуальная один месяц на 5-долларовой основе. Нажимаем отменить пробную подписку. Вот, идет процесс отменения. Вы, действительно, хотите отменить подписку Apple Music. Вся музыка загружена или до в медиатеку будет удалена ну что ж поделаешь подтвердить все но последующее оформление то есть мне задавали вопрос если я отменю подписку там еще раз э, оформлю будет ли это бесплатно уже бесплатно не будет это всего лишь разово и Следующее уже как бы будет на платной основе и чтобы вернуть как бы эти деньги можно будет вернуть но только если вы не возвращали большую сумму там свыше 30-40 долларов э, в этом году. То есть, если вы уже что-то подобное возвращали, то в этом году вы уже не сможете вернуть. Можете даже не рассчитывать. Вот и все. Это те основы, которые касались возврата и возможности что-либо опять купить или подписаться, чтобы вернуть. Чтобы вы знали, вот есть такая вот схема. Их подписок точно так же касается. Если это будет Apple TV, точно так же здесь вы зайдете. Также находится в подписках разделе, там где и App Store, так само как Apple News и другие. Единственное, что здесь отличается, это iCloud. Вам нужно будет зайти, в настройки, ваш Apple ID перейти конкретно в раздел iCloud и вот здесь управление хранилищем переходим сюда я докупил конечно же 50 гигабайт так как у меня уже перевалило за 5 бесплатных можно здесь сменить вот план хранилища вот можно здесь вот нажать на уменьшить объем вот можно вернуться на бесплатно но у меня уже за 5,7 перевалило то есть какие-то данные уже меня резервировать не будет не получится, придется что-то удалять с iCloud хранилища. Но таким способом вы можете отменить, нажать на бесплатную и все, никаких здесь проблем у вас быть не должно и не будет. Здесь ничего сложного нет, где-то подписки находятся в одном разделе, где-то конечно же отдельно. Но они есть, ничего страшного, здесь нет, сложного нет. Всегда можете смотреть мой канал и будете информированы, образованы в Apple технике и их сервисах. Вот и все, ничего сложного нет. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Всем пока!